Традиция проведения заседания Совета ректоров Татарстана на разных вузовских площадках появилась относительно недавно. Польза на лицо руководителям удалось ознакомиться с достижениями в области энергетики и строительных технологий. Председатель Совета ректоров Республики Татарстан, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров отметил, что подобные встречи вне площадки КФУ стали хорошей традицией. Нашу встречу в этом прекрасном учебном заведении, как мы видели из презентации Кругов Галичевича, вас, ваших, ваших коллег, удивительно, что все работы ориентированы на потребности тех и решения тех проблемных вопросов, которые. Сегодня вынесенная на повестку заседания, затрагивали наиболее важные вопросы в жизни студентов и университетского сообщества. Учитывая это, кроме ректоров, на совет было приглашено немало компетентных людей. Первый вопрос затрагивал развитие и учет достижений в системе ГТО в вузах республики. Некоторые университеты, например, Казанские федеральные, добавляют дополнительные балки Г. Абитуриентам, заработавшим золотой значок. Общая программа по внедрению ГТО разработана по Волжской академии физической культуры, спорта и туризма. Она же которая. Взять на себя затраты по внедрению программы. Время всем вузам республики активно включиться в эту работу. Большинство уже разработали и начали реализацию планов по внедрению комплекса ГТО среди студенческой молодежи. В ряде вузов систематически проводится мероприятия для выполнения испытаний комплекса ГТО тестом. Также была предложена реализация проекта малой академии муниципального управления». У данного подразделения университета накопился внушительный опыт работы с муниципальными служащими. Несмотря на то, что обучают на площадке КФУ, студенты в проекте собраны из разных вузов. Не обошли стороной важное предстоящее событие студенчества – российскую студенческую весну, которая пройдет в Казани с 15 по 20 мая. Обсудили организацию проведения мероприятия. Предложение продлить полномочия Лешата Гафурова на должности председателя Совета ректоров Республики Татарстан было поддержано. Сдержанные единогласно советование соответствующим решением. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универньюз.